Вот-вот она рухнет, и я докажу себе, что я сделал правильно, что уехал из этой позорной страны, а которой думают наоборот. «Я у меня замечательная страна, я очень горжусь, и теперь я, приехал в прекрасный, чудесный, сияющий Запад, понял, что этого сияющего Запада его в целом нет. Это тоже те же самые страны с огромным количеством проблем, и отсюда нам видна и уникальность России, и, может быть, даже величие, и удивительность, и масштабность этой страны. И, и мы готовы работать для, для нее, и на нее, и, и нести правду на Западе, которая, на самом деле, весьма ограничена с точки зрения реальной демократии, потому что информацию они вот так большими ножницами обрезают и а оставляют какие-то и обрывки. В этом смысле Россия куда более демократичная страна, чем большинство европейских стран. Согласна, что все познается в сравнении, когда я говорила про русскоязычные население, я имею в виду, что это одна из трех или там, четырех стран в мире, куда существовала репатриация Советского Союза. И здесь очень много э, бывших советских греков, которые говорят по-русски, помимо уже следующей репатриации, трудовая, Вы выгоняли вы, вы, Советского Союза? Ну, сами уезжали, сами уезжаем. Я что когда 500 тысяч... Здесь у нас Тем более. Здесь есть чем заняться, с кем общаться. Мне кажется совершенно очевидно, что. если у тебя. Страдают близкие родственники, если у тебя гибнут люди, которых ты считаешь своей родней, которые считают себя детьми русской культуры, русской государственности, русской истории, то долг всякого человека, который может что-то по этому поводу предпринять, э, сказать об этом, написать об этом, э, помочь материалам, взять в руки оружие, он, конечно же, это должен сделать. Но, по крайней мере, русская классика меня обучила именно этому, понимаете, вот э, тексты писателей XIX века, они об этом мне сообщили, я им доверился. Вот, а, а, а, а, кроме всего прочего, Донбасс это такая. Заявка, которую, если Россия которую выполнит, она, она будет способна вообще на все, на все, что угодно, потому что, естественно, все вот эти финансовые институты, международные манипуляторы, они нацелены на Украину в качестве того, чтобы с целью того, чтобы сделать ее территорией противостоящей России. Они шлют туда транши, они шлют туда военных советников, они сгоняют туда вооружения. Да? Своей страны Россия тоже помогает Донбассу. Это поле противостояния. Если Россия выиграет там, то она может все, что угодно сделать просто. А Россия по-прежнему заинтересована. Конечно. Ну, да, ну, только что признали паспорта, только что национализировали 40 предприятий. Ну, это эти вещи, они очевидно совершенно. Признали проект. паспорта, можно только 3 месяца находиться гражданам? Да? да нет, ну, это ну, все делается пошагово, понимаете. В любом случае эти вещи происходят, и раньше за подобные вещи немедленно врубали санкции, просто жесточает стороны Запада. Сейчас Россия, она выдержала паузу, и она потихоньку опять выбрасывает эти вещи, никаких санкций уже никто не делает. Все сидят, тихо молчат, да. Украина тихо погружается под воду. И тут не надо торопиться, не надо делать резких жестов. Ну давайте сейчас в одну секунду все совершим, это ну, не принесет радости, ну, надо медленно, медленно. тем более ну, мы прекрасно помним, если вам не нравится, советская Россия, царскую Россию, как долго все происходило из Армении, из Грузии, и с помощью Болгарии, и с помощью греков тем же самым, с помощью сербам. Всегда это 3, 5, 10, 15 лет тянется, чтобы эту ситуацию сделать так, чтобы она была, вот да. победа была очевидна. Быстро ничего не происходит. Вы тоже не готов к такому сроку, потому что, ну, мне кажется, можно сделать быстрее, и, на самом деле, ä, путь за три года пройден огромный, конечно, огромный. Вам нет, как у или общее снамение ставить сегодня в России. Я вот как я вижу это, по немножко подустали от этой темы и это, пытаются абстрагироваться. Ну, не, не, не знаю. Ну как это, если следить по Фейсбуку за этим, то да, а так я перемещаюсь. Сейчас я живу на Донбассе, но а, до недавнего времени там, я, я делал большие гастроли по России и от Калининграда до а, Южно Сахалинска, 50% вопросов всегда, как дела на Донбассе, чем помочь как устроиться добровольцем? что там будет происходить, когда, не, не сливает ли Москва, Донбасс, ну и так далее. То есть люди очень заинтересованы, есть просто какая-то часть интеллигенции, которая хочет выпить шампанского, туда въедут украинские танки. Но они не выпьют этого шампанского. — То есть люди, живущие в России, они поддерживают... — Конечно, безусловно, да. Вот только что был всенародный праздник с... В связи с присоединением Крыма с трехлетием и такой же будет праздник и даже еще более огромный, потому что отвоеванный слезами и э, муками и долгим ожиданием будет праздник, когда будет Донбасс э, присоединен, а он будет здесь, он безусловно. Я был уверен, еще три года назад и никогда, собственно, не, не менял своей точки зрения. Не да, не конечно. Не что? Вот эта риторика Донбасса, она не. Нет не имеет никакого отношения, не не действительно. Там уже вся экономика уже переведена на российские рельсы, там уже дипломы выдают российского образца, там уже потихоньку выдают российские паспорта, там все уже, ну то есть изнутри, там, там даже никто не обсуждает на уровне там, правительства, там никто даже эти темы, ах, Москва нас там поставили, это все смешно просто. Но понятно, что ну, ничего этого не еще... Это и... и они настроены очень патриотически. В россии в если, э, можете как, можно, да я спасибо вам огромное что вы в этой э, прекрасной удивительной э, европе которую мы всегда очень любили которая часть потеряла свое свое право на правду вы э, Поддерживайте Россию, сохраняйте ее ренуме, работайте на благо России. И я очень прошу вас, не возвращайтесь пока домой, пока мы не решили все проблемы, потому что кроме вас никто не расскажет соседям или там, средствам массовой информации или в каких-то клубах, где вы э, присутствуете, никто не расскажет правды. Ваша работа очень важна, потому что без вас просто будет жесточайший информационный вакуум. К сожалению, даже не только в тех странах, которые там жестоко нам противостоят гласно или негласно, вроде Германии, Великобритании, даже в тех странах, которые вроде бы лояльны к России, как там, Сербия, или Республика Сербская, или там, Болгария, или даже Греция. Даже в этих странах информация крайне дозерна, крайне мало известна, крайне мало говорят о том, что происходит реально в России, на Донбассе, о том, какая ну, степень там, противостояния оппозиции Путину, и, и на, насколько он популярен в народе. Не, не, информация как в искривленном зеркале. И, конечно же, надо эту правду доносить, что страна находится в необычайно стабильном состоянии, что люди доверяют президенту гораздо больше, чем любому европейскому правительству доверяют местное население, что в Донбассе происходит освободительная борьба русскоязычного населения, абсолютно демократичное право на возвращение в мир цветущей сложности и против такой по, по, полунацистской унификации, то есть происходит э, великий демократический выбор колоссального количества населения, там, да? и более того, это население живет не только на Донбассе, но и на, э, как минимум, на территории половины Украины, которые не нравится то, что с, с Украиной происходит. И эти люди сегодня загоняются в тюрьмы, лишаются права голоса, их прессуют их, э, шантажируют и так далее, и тому подобное. Вот о, о, об этой ситуации на, надо, надо доносить да, до западного. Западного человека правду. Поэтому я счастлив, что у нас наши сограждане столь ответственны, столь. Интеллектуально. Я вот встречаю их в самых разных странах России, и Европы, и, и там, в США и, и так далее, и в Азии, и в Африке. Я всегда удивляюсь, насколько, насколько, они, насколько они мотивированы, вот так искренне, какой-то даже вот такой подростковой, такой юной пассионарностью, как он хочет, чтобы в России все было хорошо. Я очень горжусь своими согласами. Спасибо. Сказали, что, наверное, я черпаю информацию с Фейсбука. И что, что, и что много искаженной информации о России в мире, какой сегодня наиболее такой оптимальный? Нет, надо читать то, и Фейсбук, и ЖЖ, 404. и сайт свободной прессы, который мы делаем с он Шаргуновым, и, и ведет на правды», прессы. и можно даже «Эхо Москвы» читать. Вот весь этот разнообразный контекст, он создает у тебя правильное ощущение. Ты встречаешь я все... Прошу. Почему Российское телевидение такое спокойное и свободное? Она приглашает три или пять украинских экспертов, там, американского, Нет. польского, и спокойно с ними дискутирует. По Позовите пять человек, Россиян на украинской телевидении, и мы сломаем просто всю эту машину. Просплотить на шагу что новым на полгода, и мы им взорем всем мозг. А, а они не могут себе это позволить, а Россия может все, что угодно себе позволить. С любой не точки зрения, Специально потому что мы, потому что мы правы.